в этом видео я покажу тебе 5 полезных фишек снапсид о которых ты не знал а если и знал то скорее всего не понимал как ими пользоваться Итак, в эфире серджио корсар как вы из названия поняли это мобильная обработка видео для удобства просмотра на ваших телефонах вертикальное, поэтому вы можете смотреть и обрабатывать вместе со мной в любом месте дома и на даче в электричке и в поле все материалы для этого тюта, которые я использую в этом видео доступны по ссылке под видео поэтому ты можешь их скачать и попрактиковаться вместе со мной в обработке. Итак, приступим. Первая фишка snapseed это шикарный, как я считаю, инструмент по исправлению геометрии архитектуры, который абсолютно ничем не уступает профессиональным инструментам, находящимся в Photoshop или в Lightroom. Итак, открываем snapseed и приступаем. Итак, перед нами чудесное архитектурное строение которая своим внешним видом просто впечатляет. Но ввиду использования, как правило, широкоугольных объективов камеры или телефона, мы получаем вот такой вот эффект. Итак, как его поправить? Идем в инструменты, кликаем перспектива. Здесь мы видим 4 основных значка. Давайте быстренько пройдемся по порядку. Первый значок. позволяет нам мгновенно исправить искажение нашей камеры как вы обратили внимание по углам снапсид дорисовал те участки которые у него отсутствовали после применения этого инструмента это работает не всегда корректно Поэтому если вы заметили что снапсид накосячил все очень просто кликаете галочку кликаете инструменты кликаете кадрирование и убираете те участки где snapseed накосячил кликаете галочку давайте посмотрим было стало это еще не все. Перед нами вот такой замок, более завалившийся. Давайте попробуем поработать с ним. Итак, идем в инструменты. Перспектива. Четыре инструмента. С наклоном мы уже с вами познакомились. можно использовать его и также путем кропа убрать лишнее, там, где накосячил снапсид. А можно применить другой инструмент, например, произвольно. Инструмент произвольно дает нам возможность осуществлять правки, двигая нашу фотографию аккуратненько как полотно. Недостаток этого инструмента в том, что участки изображения, которые находятся слева и справа, они скрываются за краем за границей нашего изображения. после применения такого инструмента как мы видим наш замок стал как будто плоский как будто его немного приплющило для этого есть еще один инструмент правки геометрии в снапсид переходим в режим и выбираем масштаб и теперь мы можем нашему изображению вернуть первоначальный масштаб отлично кликаем галочку смотрим было стало также если в процессе работы у вас завалился горизонт здесь есть замечательный инструмент поворот и вы можете легко поправить горизонт на вашем снимке вторая фишка это умение Snapseed работать со слоями и это дает нам обширное поле для творчества также Snapseed умеет делать красивые текстовые надписи и давайте мы с вами совместим эти обе фичи для того чтобы сделать 3d картинку ну например Обложку карусели в Инстаграм. Итак, перед нами фотография пустого вагона метро. Я хочу такой снимок использовать как обложку для карусели в Инстаграм. И хочу сделать надпись. Идем в инструменты. Идем в текст. Два раза кликаем на строчку. В всплывающем окне еще два раза кликаем на текст. Делаем надпись. размещаем наш текст строго по центру но чтобы например буквы заходили за какой-нибудь выпирающий элемент кликаем галочку ведем палец вверх нажимаем на кнопочку слои посмотреть изменения текст кликаем кисть нажимаем кнопку инвертировать увеличиваем изображение если вы залезли за края ничего страшного видите сейчас по центру над текстом стоит нолик слева и справа стрелка кликаем на правую стрелку делаем 100 и осуществляем более тонкую более ювелирную обработку теперь перемещаемся в левый край изображения Теперь перемещаемся в правый край изображения. кликаем галочку, ведем палец вверх-влево, кликаем на стрелку и получаем вот такой вот шикарный 3D-эффект текста. Креатив и воображение в помощь, друзья мои. И теперь, зная вот этот вот эффект, вы сможете практически на любой фотографии вписать очень красиво текст в ваш интерьер, ваше изображение. Или, например, сделать вот как я на этой фотографии. Третья фишка снапсид это точечная коррекция. Инструмент, позволяющий убирать мусор с дороги и провода с неба. Итак, передо мной вот такое замечательное изображение. Но что меня здесь смущают, это вот эти вот провода. И уж, конечно, в Инстаграме я такое публиковать не буду. Я эти провода должен каким-то образом убрать. Убрать их можно в Lightroom, убрать их можно в Photoshop, убрать их можно в Snapseed. снапсид это работает очень легко и просто. Итак, идем в инструменты, выбираем точечная коррекция, инструмент похожий на крестообразную заплатку, увеличиваем. И теперь просто проводим пальцем по проводу, который хотим удалить. Ну как вам? И проводим до конца. Как вы видите, от провода не осталось и следа. Двигаемся дальше. Что у нас происходит, когда два провода находятся рядом? Они у нас либо не будут убираться, либо будет появляться вот такая вот каша. Что нам нужно для этого сделать? Давайте отменим действие. Просто кликнем стрелочку влево. Я увеличу изображение провожу по проводу делаю буковку п провожу по проводу другому отлично если у вас остался вот такой вот торчащий обрубочек вам просто необходимо аккуратно пальцем кликнуть по центру и он исчезнет если действие не нравится вы всегда можете его отменить ведем ведем и ведем Провода по центру я предлагаю поправить и объясню почему. Принято убирать провода те, которые ведут в никуда, которые по ощущению зрителя крепятся за небо. Но если провода находятся между объектами, это смотрится нормально, естественно. И такие провода убирать совершенно не обязательно четвертая фишка это дополнительный инструмент в кривой которого нет ни в lightroom не photoshop а вот snapseed он имеется и давайте посмотрим как он работает Итак, перед нами фотография сделанная на телефон и она немного засвеченная такое бывает на телефонах да в отличие от камеры на телефоне всегда к сожалению не хватает того самого hdr широкого динамического диапазона и в этом случае нам на помощь приходит этот замечательный инструмент snapseed и так идем в инструменты кривые канал сейчас вы видите четыре значения rgb красный зеленый синий с ними вы уже знакомы мы не раз с ними сталкивались с вами при обработке в lightroom photoshop а вот значка освещенность самый крайний справа вы его никогда не видели в snapseed он есть так давайте посмотрим как он работает в цветные каналы мы с вами не полезем понятно что это уже тонирование давайте посмотрим на канал rgb итак у меня активирован rgb за счет него я могу поработать над контрастом изображения Но при этом я все равно не могу добиться результата, чтобы информации на светлых участках на стене, на асфальте стало больше. И вот тут нам на помощь приходит инструмент освещения. А Если мы с вами проведем более кардинальную настройку, то мы увидим, как работает инструмент RGB. Как работает инструмент освещения он работает более мягко и за счет того что я прогибаю сейчас его вниз я улучшаю текстуру на стенах на асфальте давайте мы поработаем отдельно со светлыми участками Итак, темные участки у меня достаточно темные я их трогать не буду я их закреплю а вот средние тона мне нужно понизить Как вы знаете, изображение в кривой отображается в светах, слева направо, сначала идут темные, потом средние тона и потом самые светлые. И так как самые темные участки на фотографии меня устраивали и больше их затемнять не было смысла. я проработал только средние и светлые участки, прогнув кривую в правой части гистограммы и зафиксировав левую часть. Итак кликаем галочку, смотрим какое изображение было и какое стало? как еще работает этот инструмент давайте возьмем другое изображение например вот это идем в инструменты в кривые канал освещенность я просто прогинаю кривую вниз и получаю вот такой уже достаточно интересный красивый эффект что будет если я прогну канал rgb повышается общий контраст лезет насыщенность изображение становится нереалистичным попрактиковавшись вы поймете где как и когда применять этот инструмент и я больше чем уверен, он не раз вас еще выручит. Двигаемся дальше пятый инструмент snapseed это улучшение цвета кожи выразительности глаз и исправление геометрии лица да да вы не ослышались именно лица и это особенно актуально для девочек которые любят делать селфи но будет полезно и парням а все дело в том что при фото селфи мы используем широкоугольный объектив нашего телефона чтобы мы поместились в кадр а побочка ширика это искажение геометрии и snapseed умеет исправлять все то что наделал натворил ваш телефон но все по порядку итак мы идем в инструмент Кликаем портрет. Как вы видите, у нас есть значок цвет кожи, и мы можем его преобразить. Например, сделать бледным, сделать чуть светлее, и это в данном случае придало цвету кожи легкий персиковый оттенок. Добавить немного загара и усилить эффект загара. Но это еще не все. Это только автоматический режим. Например, вы кликнув на фильтр смуглый, можете кликнуть настроить. И дополнительно проработать еще выровнять тон убрать излишние блики осветлить глаза также кликнув на шаблоны вы можете выбрать из этого достаточно богатого набора уже заготовленные фильтры смотрим было стало теперь самое главное о чем я говорил это мы аккуратненько можем устранить искажение лица, которое подарил нам широкоугольный объектив нашего телефона. Итак, идем в инструменты, нажимаем положение головы, и теперь аккуратненько мы можем развернуть слегка влево и сделать более естественный ракурс. Когда вы работаете с этим инструментом, периодически кликайте на значок в верхнем правом углу было стало для того чтобы не оторваться от реальности и не испортить лицо любимой девушки также если мы с вами кликнем на кнопочку настроить то мы можем увеличить размер глаз добавить улыбки вот здесь советую действовать крайне осторожно иначе мы можем все только испортить поэтому совсем чуть-чуть в районе 5 будет достаточно и поправить фокусное расстояние это как раз то о чем я и говорил это дополнительно исправит искажение нашего объектива отлично Кликаем галочку. Итак, смотрим. Было. Стало итак друзья 5 фишек которые выведут ваши фотографии на новый качественный уровень если видео было тебе полезным ставь лайк и пиши комментарий под видео будет находиться тайм-код чтобы ты смог пользоваться при необходимости этой шпаргалкой везде всегда в любом удобном тебе и неудобном месте подпишись чтобы не пропускать новое полезное видео если тебя интересует цветокоррекции тонирование фото то у меня для тебя есть предложение по моим авторским пресетам. и оно находится в описании к этому видео на сегодня это все всем творческих высот друзья пока Пока и до новых встреч.